Добро пожаловать на сайт «Интерьеры ресторанов». Здесь вы найдете все о дизайне кафе, баров и ресторанов. Идеи и оформления, которые обязательно вас вдохновят. Вы хотите создать интерьер уютного кафе или домашней кофейни? Открыть стильный бар или популярный ночной клуб?